Большой добрый день. А, ну Зачем Ой, я приехал в Казань? Формальный повод. 15 лет эху Казани нашим партнерам и коллегам. Но на самом деле я приехал повстречаться с людьми, которые во многом определяют политику вашей республики внутри Российской Федерации. Мне это удалось. Вчерашний день начался со встречи с мэром Казани Ильсуром Медшином. Но мы сделали интервью, поэтому оно на сайте можете посмотреть сами затем в частном режиме, в частном порядке я встретился с президентом Руставом Минихановым. Мы поговорили о разных вещах, которые касаются, прежде всего, этноса татарского этноса, истории татарского этноса в истории Российской Федерации. Углубляться бы не хотел, но на какие-то вопросы, наверное, отвечу. Сразу после вас я буду встречаться тоже в частном порядке с Ментимиром Шаймиевым первым президентом Татарстана, потому что для журналиста, который занимается э, политикой в Российской Федерации, очень важно понимать, э, что думают вот эти люди, возглавлявшие или возглавляющие республику, о том, как, ш, процессы, какие процессы происходят. Нельзя просто сидеть, я считаю, в интернете, читать какие-то публичные заявления и на основании этих публичных заявлений формировать свою точку зрения. На самом деле, настоящая журналистика, настоящая там, аналитическая журналистика, скажем, она бывает разной, должна строиться не только на открытых встречах, не только на том, что хотят публично заявлять те или иные люди, принимающие решения. Знаете, есть такое слово «десиджмейкеры», люди, принимающие решения. Но и в частных беседах, я всегда так делаю, и вам советую, те, кто будет заниматься журналистикой, без права цитирования, без права записи, задавать прямые вопросы, получать кривые ответы, естественно. Но мы все равно понимаем, да, что они кривые, что не все то, что люди думают, могут сказать журналисту, тем более приезжему. Но иначе у вас не появятся картинки, что происходит на самом деле. Наверное, еще с кем-то можно встретиться. встретился с вашим ректором только что. Ну, у нас была краткая 20-минутная встреча. Я буду еще встречаться, и вчера встречался с советниками президента, буду сегодня еще встречаться после, я не знаю, сколько времени займет встреча с первым президентом, но там есть у меня еще планы, и ни для чего, я не делаю никакой материал о Татарстане, я не делаю никакой специальный материал, ну кроме интервью Меджина, да, если бы там президент или Бабай сказали бы, давай сделай интервью, у меня всегда с собой микрофон, он всегда. В любую секунду, если человек захочет, я достаю, и тогда мы понимаем, что это открытая история. Я прилетел к вам из Беларуси. Да, я был полтора дня в Беларуси. Значит, та же самая история. Я в закрытом режиме, вы знаете, что там идет разговор о глубокой интеграции, возможно, объединении. В глубоком закрытом режиме я встретился с нашим послом Беларуси, Дмитрием Мезенцем. После чего, я, значит, это мы ужинали накануне, потом я ужинал с министром иностранных дел Беларуси. Тоже не под запись. И я вижу, как одни и те же проблемы по-разному рассматриваются Российской Федерацией и э, э, Белоруссией. И значит, у меня в голове происходит тогда некий объем возникает, да, картинка 3D. Я слушаю аргументы, я слушаю аргументы, я слушаю аргументы и выстраиваю собственную конструкцию. А в этом тайна успеха на самом деле. Потому что когда значит, появился интернет, а сейчас активно развиваются соцсети, очень многие мои коллеги и публицисты, а им достаточно вот там, а вот там канцлер ФРГ заявила что-то, да? А, и вот на основании этого делается некое умозаключение, которое, как правило, неправильное. Что имело в виду канцлер ФРГ, что имеют в виду ее оппоненты. А? То же самое, там месяц назад я ездил в Киев и встречался с разными людьми, со сторонниками Зеленского, с противниками Зеленского, со сторонниками русского Донбасса, с противниками русского Донбасса. Мне надо понимать, что происходит на самом деле. И это не для интервью. И это не трансляция. Вообще журналист не транслятор. То есть, есть, конечно, журналисты-трансляторы. да? Вот ему сказали, и он это как бы пересказывает. Это там, первый уровень. Так можно. Так можно. Но этом нельзя останавливаться. Потому что самое ценное, что сейчас есть в журналистике, это не передача информации. Вот, есть ли тут люди, у которых нет аккаунта в социальных сетях? Вообще нету. Никакого нигде. Нет вас. да? То есть вы... Имеете а допуск к тем социальным сетям, где у вас аккаунт. И второе, вы сами производите э, некую, некий продукты. Может быть, это информация, может быть, это репортажи. Там, когда вы пишете, там, сегодня погода у нас в городе такая-то, вы что делаете? Вы исполняете мою журналистскую работу. Вы сообщаете своим подписчикам, что когда я еду в Казань, мне надо взять плащ. Понимаете? И ваши подписчики это знают. Вы занимаетесь журналистской работой. Когда вы пишете свое мнение или посылаете картинку в Инстаграме, вы таким образом занимаетесь протожурналистской работой. Поэтому доступ к этому огромный. Значит, это становится неценно. Это обесценивается. Информация в этом смысле обесценивается. А плюс к этому огромное число, не хочу никого обидеть, использовать слово дезинформация огромное число неточной, неполной и не своевременной информации. Опасность же в этом. Опасность не в прямой лжи, да? Вот то, что говорят фейк-новс, для меня очевидно, что фейк-новс, если говорить там серьезно, это прямая ложь, сделанная не ошибка, а ложь, сделанная с целью добиться какого-то результата. Ошибки могут быть, но я на основании информации должен принимать решение. Вот мы с вами сейчас все договоримся и напишем в своих аккаунтах, знаете, в Казани вдруг плюс 30. Представляете, вот все люди, которые вас считают, и смотрят, скажут, что там случилось в Казани, метеорит упал, потому что мы все разные, мы ничем не связаны, значит, у нас здесь там, я не знаю, 100 человек, в разных аккаунтах появляется, да, такая информационная атака. Зачем? Да мы пошутили. А люди, которые собираются в Казани, которые на вас подписаны, некоторые из них не будут проверять по гесметию. И не возьмут с собой плащи, а поедут в шортах и в рубашечках с коротким раком. Вот, вот же в чем история. Поэтому информационное поле огромное, а ценность информации снижается. Тогда вопрос, а на чем повышается ценность информации? Это же весы. Где капитализация? Вот тут я вам скажу страшную вещь. А за последние года три, на мой взгляд, все, что я говорю, это мой взгляд, это не обязательно правда, но я в это верю, и поэтому для меня это правда. Повышается ценность того, чего в журналистике называется opinion мнение. Вот мнение. Это очень хорошо видно, скажем, на рейтингах Эхо Москвы в Москве. Вы знаете тем, кто слушает. Тут есть люди, которые слушают Эхо Москвы? Есть. Ну вот, вы понимаете, значит, стоит программа «Особое мнение» в 17 по Москве. Стоит программа в 19 особое мнение, и стоят большие новости между ними. Значит, график выглядит так, 17, 18, 19. То есть люди потребляют мнение больше, чем новости. Почему? Потому что в новости много источников. Они хотят, слушают тех они хотят, зайдут в соцсети, они захотят, там, прочитают какие-то сайты. Им не обяз... Все новости одинаковые, приблизительно, да? Ну, только мы ставим на первое место, там я не знаю, там формулу Штанмайера, а кто-то поставит там взрыв в Мексике. Неважно. Но они, набор приблизительно одинаковый. А вот мнение, то есть мнение не эксперта, а публициста, ярко выраженное, там, какой, какой нибудь Невзоров какой-нибудь, да? это, конечно, фантастическая история. Люди приходят на него, люди приходят на опинин, им важно мнение. Теперь, что касается мнения журналистов. Как я формирую свое мнение относительно процесса, движение, не скажу, объединение России и Беларуси. Вот, например, я съездил, я поговорил со всеми, вернусь в Москву, поговорю со всеми, у меня сложится картинка. И люди знают, что это я не придумал, что это я не сфантазировал, а что это я сконструировал на основе моих встреч и разговоров. То же самое, как было в Крыму, когда за два месяца до присоединения Крыма я сказал, Крым будет взят. Меня посмеяли все в России, в Украине. Какой Крым, ты о чем? Вообще, не стало. слово в повестке дня Крым не стояло в феврале, январе. А я встречаюсь с разными людьми и в России, и в Украине, или на Украине, как удобно. Да? Людьми, принимающими решения, чувство общественного мнения. Я сказал, что скорее всего все это кончится, я правда сказал так, восстанием в Крыму и присоединением его к России. Это была конструкция только потому, почему я великий. Мне говорят, ты великий, почему я великий? Почему они считают, что я великий? Потому что мои э, потребители, меня, что называется, да, они знают, что я не фантазирую. Я могу ошибаться? Ну, конечно. Я могу с кем-то не встретиться? Ну, конечно. Но все знают, когда я что-то утверждаю, значит, это сложилось да, у меня. И в этом моя капитализация. Моя капитализация в моей репутации. И ваша капитализация, капитализация это не зарплата, чтобы вы понимали, да? Это доверие. Следствием может быть предложение работы, конечно, то есть зарплата. Она в доверии. Как вы завоевываете доверие? Вы завоевываете доверие качеством материала. Еще раз, не новостного материала. Вам может повести и э, вы достанете один раз новость эксклюзивная. Все говорят, ой, какой он молодец, какой он молодец. Да, это правда, но это один раз. А вот когда вы работаете в исследовании, потому что opinion это исследование, да? это у вас постоянная работа, вы постоянно производите opinion. Вы должны учиться самим делать выводы и продавать эти выводы той аудитории, которая вас читает, и неважно где – в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке, на радио, на телевидении, в газете. И когда люди там... Покупают газету не ради того, чтобы прочитать газету, а ради того, чтобы прочитать этого автора, когда я сам захожу на тот или иной сайт, не потому что я читаю все на этом сайте, потому что я там ищу автора, когда я включаю радио, не потому что я слушаю все «Эхо Москвы» с утра до вечера, упряси меня Бог, вы бы все уже были больными окончательно. Да? Но кто-то приходит на Шендеровича, кто-то приходит на Шевченко, кто-то приходит на Невзорова, кто-то приходит на Венедиктова, да, а потом уходит. Есть люди, которые приходят, слушают «Эхо Москвы» только ради одного автора, вот час в неделю. Ну и хорошо? Значит, этот продукт для этих слушателей является важным. Вот сделать себе имя на чем? Устойчивое. На чем? На умение анализировать. Сейчас спрос такой. Потому что умение производить новости сейчас в другой среде, в среде соцсетей. Их много. Какая разница, кто на 10 секунд раньше написал, там молния ударила там, в мавзолей. Но все напишут, что молния ударила в мавзолей. Кто-то напишет это в 10.00, а кто-то напишет это в 10.01. Какая мне разница, где я это прочитал? Никакой. И я помню, кто написал первый? Да мне это зачем? Я помню источник? Да нет. Но когда я буду рассказывать, что после долгих решений... Значит, Совет по безопасности решил вынести Владимира Ильича Ленина из Мавзолея в результате повреждения Мавзолея и перезахоронить его в Казанском университете, там, где он учился, во дворике, под памятником. Да? Вот, вот и скажу там, ректор не против. Так, это сарказм, на всякий случай. Мы это не обсуждали. Это на всякий случай, да. Но когда конструкция будет понятная, когда я поговорю с ректором, поговорю с хранителями тела, не пострадало ли оно, поговорю с кремлевской комендатурой, которая отвечает за это, да, и выстроится некая конструкция. Я говорю, возможность такая есть, но в любом случае она уходит на ресторан. Вот он из одной вот. И все будут помнить. А Венедиктов первый сказал, что под памятником молодому Ульянову. Вот. Вот, вот это и есть работа. Понимаете? На самом деле, вот вся эта вот блестящесть внешняя, о которой я вам говорю, и вот вы меня встретили аплодисментами, вы меня знаете внешнего. За этим стоит, поверьте мне, большая и тяжелая работа, каждодневная. Вот была история, чтобы объяснить на пальцах. Приезжал к нам на эхо еще старый отец нынешнего азербайджанского президента, Алиев, Гейдар Алиев, старый, старик уже, совсем старик. И, значит, естественно, как всегда перед интервью, в прямом эфире, в студии, и, значит, как всегда впереди приезжает там пресс-секретарь, помощники там и так далее. И они говорят, что, Алексей, любые вопросы, любые вопросы, кроме одного. В Азербайджане начинается избирательная кампания, не спрашиваю его, будет ли он баллотироваться снова, потому что мы должны это объявить внутри республики, да, не в, не в России, а будучи в Баку. Нормальный вопрос, но я думаю, а зачем тогда он ко мне приходит? Значит, приехал Алиев такой старец, а я был такой еще борзый, я был еще молодой, что называется. Значит, мы садимся, эфир прямой, мы садимся, я понимаю, что я не могу не задать этот вопрос все равно, ну вот пусть он ответит, как ответит, но все услышат. И, значит, понятно, что в этот момент эхо слушают все там азербайджанцы, армяне, русские, там посольства, понятно. И я, естественно, так легко, ну так пробрасываю, говорю, вот Гейдар Альич, скажите, пожалуйста, вы будете баллотироваться на новых президентских выборах? Он мне говорит, Алексей, я свое решение объявлю, ну я же знаю ответ заранее, в Баку, ну и так далее, в своей стране. Значит, проходит там чего-то, говорим про Карабах, говорим там про торговлю оружием, ну как с президентом говоришь, готовишься. А меня, значит, грызет мысль, потому что если он объявит, что будет, это все процитируют эхо Москвы. Понятно, да, это вот слава мировая. Сейчас слушай. Я говорю, нет, ну все-таки Гейдар Алиевич, вот народ спрашивает, от идут СМСки туда, идут на Пейджер, тогда Пейджер был. Говорит, а вы будете принимать участие в президентских следующих выборах, Алексей? Я же тебе сказал, то есть так легко унижает, а ты там все как надо. А мне нужно добыть информацию. И он отвечает, а у меня мозг работает. Прямой эфир очень сложно, ребят. Ты же понимаешь, что ты на сцене, вот как я сейчас перед вами. Да? Я же не могу сделать вид, что мы тут в закрытом режиме, он, камеры стоят, да? Кто-то транслирует чего-то. И я понимаю, что он тоже на сцене, а он-то так опытнее, чем я. И значит, и вот идет последняя минута тайма, что называется, дальше новости. Я думаю, как бы его так цепанул, чтобы он хоть что-то там, чтобы он подмигнул там. Я думаю, спросите его, что там, типа, будете, будете ли вы баллотировать, подмигните. А там телевидение стоит, ну, хотя бы. Там российское. Но, но это выглядит глупо по радио, согласитесь. да? И я уже в отчаянии говорю, Говорю, Гейдар Алиевич, там секунд 30 осталось. И он тоже смотрит на часы, что ли? Так будем баллотироваться или не будем баллотироваться? Он так посмотрел на меня, и, как я понимаю, пожалев, сказал, что, все этим оставлять, что ли? И у меня на экране тут же, вот на экране, где у меня это агентство Франш Пресс. Гейдар Алиев будет баллотироваться, эхо Москвы. Вот. Понимаете, это была вот такое копание, копание, копание, да? В общем, интервью было, скажу вам честно, говно. И все, потому что я постоянно думал о цели, понимаете, да, куда я его должен загнать, и понимал, что я опытного президента не загоню, он уйдет. От... Но в ту секунду почему-то он решил в таком вот экзотическом виде это объявить. То есть я вышел на рубашку, было просто отжимай. Хотя что такого-то, 20 минут было интервью. Или вторая история с другим президентом, с президентом Беларуси Александром Григорьевичем. И не ждите меня, чтобы я Путин рассказал, Александром Григорьевичем Лукашенко. Да. Там была история, значит один российский журналист, который был женат на белорусской гражданке, и там было пять дочерей, он был выслан из Беларуси. Журналист НТВ, сейчас не помню, Стрельников, по-моему, фамиль, не помню, давно было. Он был выслан. И когда к тебе приходит президент, да, то ты не можешь не задать вопрос там из солидарности. Это очень важно. Никто же не задаст, кроме эхо Ну понятно. А наши опять приезжают эти хвоста заносящие. И говорят, любой вопрос, вот хотите про картошку, хотите про атомное оружие, значит, только просьба от президента не спрашивать про этого журналиста. Со мной разговор, я главный редактор. А мы должны были делать а, у Лукашенко с моим заместителем Сергеем Бунтманом. Он должен был сидеть посередине, там тоже телекамеры все вот так всех город всех этих государственных каналов белорусских и российских. И он должен был сидеть посередине нас. Ну, я, как всегда говорю, ну, конечно, ну, воля президента закон, там, ну, какую-то ерунду обычно э, говорю. Э, чтобы вы понимали, как это все происходит, как добывается вот этот грамм руды. Иначе уходят эти охраны, там, и мне, Сережа мой зам, говорит, я не могу, я не пойду в эфир без этого вопроса. И начинается скандал между ним и мной, да? А сейчас вот интервью. Я говорю, Серега, это же я сказал, что я не буду спрашивать. Это же я не буду спрашивать. У тебя микрофон открытый. Ты же бандюга, я же не знаю, что ты там устроишь в прямом эфире. А, вспомнил, успокоился. Но было еще смешнее. Значит, приходит Лукашенко, садится между нами все. Значит, а там сзади за камерами значит, охрана, пресс-секретарь, посол. Вот как надо такая, мы видим все это. И значит 40 камер, все как надо маленькая история. Интервью, картошка, атомное оружие, там, все как надо. Дальше, а Сережа, он человек интеллигентный, в отличие от меня. Ему тоже неудобно. Вроде главное обещал, да, а, ну, а не завать нельзя. И он, значит, начинает заход, знаете, такой, загиб Петра Великого, что называется, у нас вот так. Вот Александр Григорьевич, говорит, он на него так глядит. Александр Григорьевич, вот сейчас в мире очень много поднимается вопрос о разделении семей. Вот в Белоруссии очень много живет людей из других стран. Дальше Александр Григорьевич Лукашенко так, поворачивается к нему. И говорит, эта фраза у нас до сих пор ходит, потому что там 15 лет. Не мучайся, сыроже, я тебе помогу. Значит, я уже, значит, об это вцепился. Встанет и уйдет. Нет, конечно, хорошо, для эха хорошо, скандал, президент вышел из студии, там еще кинула охрана что-нибудь, бомбу какую-нибудь. И он ему говорит, это гениально. После этого передача должна была закончиться. Потому что я человек смешливый, меня во время эфира смешить нельзя. Я правда, там уже не могу собраться. Вот я разлетаюсь, и начинаю хихикать мерзко. И они очень обижаются все. И он его говорит фразу, вот, начало и конец, запомните. «Сережа, — говорит он, — ты меня хочешь спросить про этого негодяя Стрельникова? Никогда! Отвечаю тебе! А там просто секретарь, я же вижу их всех там. Никогда, — говорит президент Беларуси, — никогда в жизни этот негодяй не ступит на территорию Беларуси. Я вам всем заявляю, всем вам заявляю. Никогда!» И никогда, и вообще он даже не просил, это все в одной фразе, не просил вернуться в Беларусь. Он не просил. Я первый раз слышу, что он хочет вернуться в Беларусь. Он разве хочет вернуться в Беларусь? А, значит хочет вернуться в Беларусь. А значит Беларусь лучше, чем в Россию. Пусть приезжает. Это вы ему аплодируете. Он нас сделал как мальчиков. Мы уже там седые, бородатые, усатые. Вот президент сделал Вот это никогда к этому не бываешь готов. Но на самом деле, поскольку у меня там была заначка, но ну мы сразу эту тему начали развивать, и тут же усыпется там агентство ТАС, Франс Францпрофесс, президент Лукашенко разрешил там это ты, ты, ты, ты, ты, ты. Там мне звонит там прямо, э, пока я сижу в эфире, в мой кабинет звонят там из НТВ, говорят, он мы билеты берем, он на НТВ работал. Ну в общем, вот такие истории. То есть на самом деле э, все равно ты добиваешься своего. Надо готовиться и не надо бояться. Ну что могло, он ну, встал ушел, ну что, но ну, больше не придет. Ну, ну, ну, ну что? Наша капитализация, ваша, наша, наша общая капитализация заключается в том, что мы делаем то, что считаем правильным. Потому что фальшак, он слышен. Ну, во всяком случае, на радио. Я не готов вам сказать, как там в сетях. Я думаю, что ваши профили в сетях, вот ваши подписчики, они чувствуют, когда у вас идет фальшак. Фальшак – это страшная история. Даже когда вам кажется, что это вот один раз совру, другой нет, это потеря доверия и потеря капитализации. Поэтому, когда, если вы готовитесь, еще раз повторю, неважно вы там будете журналистами лет, вы уже в публичной зоне. Да, у вас уже есть подписчики в ваших социальных сетях, у вас уже есть аккаунты, то есть у вас есть люди, перед которыми вы, распространяя свою информацию, или картинка тоже информация, взяли обязательства. Вот надо помнить о них, о тех людям, к которым вы интересны, почему-то информацией, картинками, мнениями, да кто его знает, почему на вас подписываются незнакомые вам люди. Знакомые, понятно, они знакомые, а что они вас такого нашли, задумайтесь как-нибудь. Значит, вы им чем-то полезны или интересны. Их нельзя обманывать. Себя можно, их нельзя. А, это новое в журналистике. Да? Но все равно, и этим я завершаю вот эту часть свою, как бы, если можно сказать про лекцию, я могу долго раз разные истории и историки рассказывать. Но еще одну расскажу, а потом к вопросам перейдем. Вот эта история, она, понимаете, она очень важная, потому что вот своих журналистов, которых я беру на эхо, я в год беру один-два человека молодых, я начинаю разговор, мне совершенно неинтересно, какое, какое у них образование, ну, какой у них диплом, есть ли у них диплом, какая старшая работа, я им говорю, теперь ваша репутация, это репутация эхо Москвы, ты идешь с а, аккредитацией эхо Москвы, ну, последний расскажу сейчас с Путиным а ты все равно спросишь, опережу, а, значит, а, Значит, моя репутация Венедиктова зависит от сопляка журналиста, который встает и говорит, я эхо Москвы, или там работает во время митингов, или разгона митингов. Да? От твоего поведения будет зависеть отношение лично ко мне. Вот мои где риски. И к тебе, но и ко мне. И вот история последняя, рассказываю, потом по вопросам перейдем, это история вот эхо Москвы и Путин. Год тому назад на пресс-конференции я сказал, что все больше я не хожу на эти большие пресс-конференции. Ну я, ну правда, я уже великий и старый. Сидеть там пять часов с надеждой получить вопрос, но ну, уже я лучше в кабинете, попивая там, скажем, водичку, буду смотреть ее по телевизору, если надо. И значит своего молодого заместителя Лешу Соломина отправляю на пресс-конференцию. А надо понять, что, конечно же, пресс-секретарь Дмитрий Песков, чтобы вы понимали, вот это же не такой зал. Вы, наверное, видели пресс-конференции президента. Это огромный зал. Значит, телевидение, свет суда. Зал не виден. Да? То есть, это вот почему там говорит, а вот опять ему дали. Потому что, когда он знает лицо, инстинктивно вот тыкаешь в знакомое лицо. И поскольку Леша Соломин, он незнакомое лицо, я ему говорю, что я позвоню Пескову, скажу, ты мне позвонишь, где ты сидишь, ну, чтобы приблизительно. Даст, даст, не даст, не даст. Ну, потерь, вопрос, ну, потери нет. Он говорит, а что будем спрашивать? Я говорю, откуда я знаю, что мы будем спрашивать? Это уже твои риски. Это уже не мои риски. Он говорит, я хочу спросить про расследование убийства Немцова. Я говорю, спрашивай. Что ты меня спрашиваешь? Ну, давай. Он говорит, а вот если до меня спросят? Я говорю, ну скажи, что ты не понял или не расслышал. И переспроси. Ну, бывает же так. Ну, хорошо. Значит, он уходит, я включаю себя, набился в кабинет народ, потому что, ну, интересно, на новенького пошел. А я ему говорю, что имей в виду, у Путина очень тяжелый взгляд. И у него тяжелый взгляд не только потому, что... Э, у него тяжелый взгляд, а потому что свет ему в глаза, поскольку его снимают, и он будет всматриваться в тебя, а тебе будет казаться, что он тебя буравит. Поэтому ты ему в глаза не смотри, а смотри в переносицу, потому что тебя тоже показывает этот момент. Потому что видно, что когда люди это не понимают, начинают отводить глаза, да? лишь бы не смотреть. И выглядит это смешно. Вот такие тонкости, чтобы вы понимали, что это все будет по телевизору на весь мир. Это же пресс конференция которая вот эта, идет. Все. Значит, все там, я позвонил песку, говорю, Дим, мой будет сидеть слева, вот я его вижу сейчас. Вот в чем он? Я говорю, он в красной рубашке, специально в яркой, ну, чтобы, вот как вы, и как я, чтобы не потеряться вот в серых пиджаках, что называется. Не вот эти вот плакаты там дурацкие, да, это, это, это раздражает на самом деле, а вот, ну, вот одет там человек, чтобы был заметен. Окей, хорошо. Проходит пол пресс-конференции, значит, прошло половиной часа, радио встало, потому что все набились в мой кабинет смотреть. Ну, мы там издевательски все это комментируем. Если кто-нибудь писал, нет, кто-то пишет, наверное. Но если кто-нибудь написал и потом дал послушать, я думаю, что было бы весело. И значит, там, Дима Псков говорит, так. Он чувствует, что там пошли вопросы, какой вы великий, почему вы такой великий, да что же вы такой великий, да когда вы к нам приедете, да не привезете ли нам собачку, ну вот пошел блок такой подряд. И, ну Песков же чувствует, зал там засыпает, видно, да? люди отключают. Значит, ну так Песков, так, а эхо Москвы где у нас тут, где у нас тут? Ну слева там, и тут, там, и это я, я, я. А Путин-то меня знает, он смотрит и вот показывает камеру, какое-то другое эхо Москвы, понимаете? Это же видно все, потому что камера на него наезжали. И он так всматривается, нехорошо всматривается, самозванец какой. Владимир Владимирович, а про Немцова уже спросили? Причем спросили, дурацкий? Он так отмахнулся, да, там что сказал, следствие идет, там, вот пусть суд решает. И он встает, и я сижу у себя в кабинете, там народ вокруг. Как он справится? Встает так. Это, кстати, в интернете можете найти, наберите Соломин Путин или там Соломин Немцов Путин. Он берет так, говорит, Владимир Владимирович, эхо Москвы, Алексей Соломин. Так, Путин так, камеры же показывает. Он говорит, я хотел спросить вас по поводу убийства Немцова. Такая пауза. Путин так, ну типа уже говорил. Так. Он говорит, я знаю, что вы уже отвечали, но я не понял. Девятый пауза говорит, ну я тупой. Опять Путин, значит, не понимает, тролль его что ли? Кто этот? И он в отчаянии уже там, а мы так всех ждем сейчас, что будет? И он в отчаянии говорит, ну я тупой Владимир Владимирович, ну как наш главный редактор, вы же зна знаете, зна знаете нас. И Путин, а ну да, бывает, говорит Путин. И 10 минут про Немцова. Ну мы потом, конечно, Алексея напоили в усмерть за первую победу. Но, но этим он вскрыл его, понимаете, да? Значит, они забыли оба про зал. У них установился контент, был не специально, это понятно, было инстинктивно, от отчаяния. Но потом цитировали с этой пресс-конференции, и более того, все центральные каналы, которые нас не очень любят, надо сказать, да, они радостно услышав, что на «Эхо Москвы» тупой главный редактор, о чем Путин их заявил публично, подтвердил, они, значит, этот кусок все время показывали, в течение трех дней. Они говорят, я тупой, как наш главный редактор, возникала плашка «Эхо Москвы», и Путин говорит, да, бывает. Вот, собственно говоря, вот вот каким образом строится бренд эхо Москвы. Так что вы, если я что не отвечу, вы понимаете, да, вот я, я сертифицированный президентом тупой. Давайте вопрос. Как uh -huh. Сначала на второй вопрос, если не можете выполнять свой журналистский долг, уходите из профессии. Реалии не имеют к журналистскому долгу никакого отношения. Я пытался объяснить, что, собственно говоря, самое главное быть честным перед собой. Да, вот, вот если не можешь там, быть врачом, уходи, иначе пострадают пациенты. Если не можешь быть учителем, уходи, иначе пострадают ученики. Если не можешь быть журналистом, уходи. И ничего страшного нет, у меня ушло много журналистов, что эта профессия очень опасная. Она физически опасная. Чтобы вы понимали, в России это вторая профессия по... гражданская после шахтеров, по количеству погибших, искалеченных э, и так далее, и так далее. Гражданская мы не считаем правоохранителей. Вторая. Поэтому она опасная физически. Поэтому второй вопрос, он легкий. Светлана Прокопьева. А но вот меня два дня нет или три дня нет, я не могу сказать чего. Вы же понимаете, что а, есть публичная позиция моя, да, и не только моя, а солидарность корпуса. И это очень важно, солидарность корпуса, очень важно. А, есть непубличная моя работа по разбору этой истории с людьми, которые принимают решения. А, скажу так, я нахожусь в процессе, вот я сейчас вернусь и буду находиться в процессе, а, а публичная работа, мы призываем всех к солидарности. И это, вам объяснить, это оказывает свое воздействие на решение по судьбе Светланы Прокопьевой. Дело политическое, решение будет политическое. Значит, любое решение будет не юридическое, а политическое. Любое. И в этом смысле можно вполне и давить, и взаимодействовать. И я с этим работаю. Больше ничего не буду говорить, чтобы не навредить. Я здесь не как журналист, да, в этом смысле. Телевидение. И, наверное, конечно же, как вы знаете, товарищ Соловьев на радиостанции Вести-ФМ назвал татарстанца, извините за выражение, мразью. И как вы считаете, допустимы ли такие оскорбления в адрес слушателей? Спасибо. Смотрите, ваш вопрос хитрый и лицемерный, потому что вы же не прослушан. А если бы он назвал не татарстанца, а жителя Липецка? Вы хотите про Татарстан или про Липецк? Или вообще? А, вообще давайте вообще без разницы. А, скажите, а вот а, в Твиттере можно называть мразью? А, вот у меня 754 тысячи подписчиков в Твиттере. Я могу там кого-нибудь назвать мразью? А если я могу там, почему я не могу на радио? А, история в том, во-первых, во-первых, это отвратительно. Во-вторых, мой комментарий такой, что уж в мразях так Соловьев разбирается хорошо, потому что себя он знает хорошо. И меряет. Это тут, конечно, он специалист по мразям, безусловно. Да, Начинать, но все равно он на первом месте, поэтому все остальные ниже. Но это действительно безобразие. И это нормально подавать на него в суд. Я знаю, что у него подали в суд. Но я хочу сказать гораздо более серьезную вещь вам. Дело в том, что социальные сети ⁇ это новая среда, где... Действуют новые правила. И когда человек и там, и здесь, эти правила переносятся а, из онлайна в офлайн. Это размывание, не журналистское, поведение. То, что раньше люди позволяли себе только на кухне, да, называя кого-то мразью, да, они сейчас, думая, что они на кухне, позволяют это себе э, в твиттере, где 700 тысяч подписчиков, или на радио, где 500 тысяч слушателей. Да, то есть поведение размывается, и это факт. А, с моей точки зрения это недопустимо, но ну и что? А он считает, что допустимо. Вот что, что с этим делать? Подали в суд? Правильно, посмотрим, как, как я понимаю, подали в суд. А, отдельная история, связанная с тем, и это меня порадовало, что вот у этого жителя вашей республики высокое чувство собственного достоинства. И мы говорим, если вас оскорбили, мы против, я. Против того, чтобы ужесточали регламентацию СМИ. Я против регулирования. Вот против, категорически. Но я считаю, что общие законы достаточны. Это все равно, что человек на улице, на площади крикнул этому человеку мразь. Да? А какая разница? Он публично его оскорбил. У нас есть законы про оскорбление. Да? Надо подавать в суд. И разорять. И разорять. Не сажать, за слово нельзя. Разорять. Подавать и подавать. Понимаете, если бы там миллион двести пятьдесят тысяч казанцев подали бы одновременно в суд, миллион двести пятьдесят тысяч жалоб. Я думаю, мало бы не показалось. Дело не в результате, а дело в солидарности. Хочу сразу вам сказать, что вся солидарность с этим оскорбленным жителем Татарстана, она индивидуальная. Там кто-то его поддержал, кто-то написал ему молодец и все. Но вот такой вот солидарности публичной, общей солидарности, да, там петиции. Не было. У вас не было. И до тех пор, пока нет такой солидар вот на меня может повлиять, вот если там 100 тысяч человек, там напишет что Виндиктов считает неправильным, то-то и то-то. Ну, заставит меня задуматься, не потому что я испугался. А что я не так сделал? Знаете, у меня была история, я всю жизнь говорил на Украине. В Советском Союзе говорили на Украине. Тарас Шевченко, Тарас Шевченко писал на Украине. Да, всю жизнь. И вот когда там в четырнадцатом году все произошло и когда а, украинские коллеги, коллеги просто украинцы стали воспринимать словосочетание на Украине а, как оскорбление, как сознательная не языка, ну что мне тяжело, я сделал над собой усилия, я переучиваюсь внутри себя, я не делаю вызов, не показываем средний палец, я пытаюсь говорить в Украине, мне все равно, да? Но именно потому, что один уважаемый человек, другой уважаемый человек, третий уважаемый человек мне пишут, там, они стали это пить. Им, им важно, как я считаю. Я начал говорить в Украине, я не вижу в этом для себя никакого оскорбления. Если людям обидно по каким-то причинам, я про это даже не думал. Но их солидарная позиция, уважаемых мной людей, заставила меня, извините, поковеркать, как я считаю, вот то, что я впитал с молоком матери, вот это словосочетание, И не вижу никаких проблем. Добрый день, Олег Платонов, Российская газета. У меня вопрос такой, почему вы решили, почему вы предложили Татарстан в качестве площадки для электронного голосования? Есть ли какие-то договоренности по этому поводу? И как вы оцениваете эксперимент с татарским языком? Не обижаются ли другие этносы, и как, в каком ключе это будет продолжаться дальше? Этносы не то, что, Олег, обижаются, но вот у меня есть там в друзьях, скажем, нынешний руководитель Буряти Алексей Цыденов, мы с ним недавно, он приезжал в Москву, он говорит, а почему ты по-бурятски ничего не делаешь? Так, не обижено, говорит, по-татарски сделал, а по-бурятски, говорим, по-бурятски не сделал. А что это? Я говорю, ну, знаешь, татары, третий этнос в Москве, после русских и украинцев. Вот Формальная отмазка, конечно, но это не обида, но, ну, давай сделай, короче. Я говорю, я подумаю. Но я понял, что как только я сделаю, говорим по-бурятски, рядом с говорим по-татарски, у меня будет говорим по-ненецки, говорим по-якутски, ну, и вот э, радио там, как бы сложновато, тем более надо искать другие форматы не обижаются, но заметили, все заметили и в этом смысле никакого эксперимента нет, потому что мы рассматриваем эту программу в Москве на федеральном да, канале на федеральном эхо, как образовательную мы показываем какая цель, ребята российская нация это не славянская нация это сплав и на языке это видно, откуда пришли а, вот, это же русский язык, это не татарский язык, откуда пришли слова в русский язык, грубо говоря, где корни этого, как это все выросло, да, мы говорим о том, что это еди, единая нация, имеется в виду не национальность, а нация, да, общность проживания, и вдруг оказывается, что люди даже не думали о том, что главная улица Москвы, ну, пешеходный Арбат, извините, имеет корни отнюдь не славянские, скажем, мягко, и вот э, это заставляет людей быть, как нам кажется, более толерантными друг к отношению друга. Да, это гораздо глубокая история. В этом смысле я этот эксперимент оцениваю положительно. Теперь, что касается электронного голосования, почему я предложил э, и почему я нахожусь в дискуссии. вот э, Я уже знаю, что Элла Панфилова э, не поддержала, в принципе, то, что я сказал. Не только по но вообще. Ну и что? Ну не поддержала. А президент Зимбабве, может, поддерживать. Ну, какая разница. История в том, что а, это будет все равно. Это будет все равно, мы движемся к электронным услугам. Когда мне говорят, а вот смотри, там банк взломали, 60 миллионов там утекло. И что, кто-то отказался от банка после этого? Кто-то испугался и забрал деньги из банка или перестал пользоваться карточками? Сократил пользу? Да нет, конечно. Просто электронные услуги во всем мире движутся с разной скоростью. И вот в этом голосовании мы первые, первые в Эстонии голосование электронное досрочное. Значит, дальше надо смотреть, чтобы не повредить идеи. То есть надо, это же эксперимент, и надо готовиться к тому, чтобы была готова площадка, и там, где люди уже привыкли к электронным услугам. Есть же места, где они не привыкли к электронным услугам. Мы изучали, в каких крупных городах в России люди все чаще и чаще, чаще и чаще пользуются, прибегают к электронным услугам. И выяснили, что это Москва и Казань. Чистая математика. Я уж не говорю про то, что IT-технологии у вас, как в республике, развиты. Я тут же позвонил бывшему министру связи Николаю Никифорову, немедленно, и сказал ему, Коля, у меня просьба, давай встретимся. У тебя есть специалисты, может быть, в нашей системе что-то там дыры, да? Может быть, она не доведена, может быть, ты понимаешь, что давай тащи сюда я хоть весь инополис, или мы к тебе приедем, нам все равно. Давай у нас полтора года, давай платформу сделаем э, вместе. Еще раз скажу, это энтузиасты, они работают не за деньги, они эту платформу делали, в, что называется, в свободное время. Мне нечем оплатить. И поэтому мне казалось очевидным, что не, Россия, что не Москва и области, Татарстан, а Москва и Казань <coughs> да, станут вот такими площадками, где люди смогут выбрать между электронным голосованием и обычным. Но в Москве, чтобы вы поняли, в этих трех округах из 45, где мы проводили, меньше 2% решились на электронное голосование. Остальные, бумажные, меньше 2%. А, а теперь самое интересное. Когда эстонцы заводили электронное голосование в четвертом году, на первых выборах 2% выбрали электронное голосование. Прошло 15 лет... И в 2019 в этом году, в мае месяце, на выборах Европарламента 48% выбрало, а 52% бумагой. Шаг за шагом мы не торопимся, но это будет все равно. Вот оно будет все равно. В России с 1 июля а -а -а, начнут выдавать электронные паспорта, ID-карты, вместо вот того, что у нас тут все есть. Представляете, вот эти вот ID-карты будут. Значит, и Москва, и наш мэр пошли и попросились, давайте начнем с Москвы. Мы готовы. И будут выдавать 18-летнему, 45-летнему пожелания. Никто насильно не будет заменять. И в правительстве боролась две концепции вот инсайт вам даю. Два вице-премьера сцепились и покатились. На совещании у Медведева, потом в аппарате президента. А значит, Юрий Борисов, который вице-премьер, который отвечает за: вот почему я встречаюсь общаюсь и с одним, и с другим который отвечает за цифру, да, за электронные там все эти истории, он был сторонником того, чтобы во все, на всей территории Российской Федерации начали вот 18-летним этого давать. Все, пошли в обязательном порядке, не по выбору. Вот у него такое видение было. И мы таким образом наращивали троллей. А значит, Акимов Максим, который тоже отвечает за цифру, он говорил, нет, давайте выберем пилотные регионы и посмотрим, и только по желанию. И тут, в общем, подсуетился Собянин, который сказал, мы готовы, Москва готова. Москва правда готова. Просто объем электронных услуг просто фантастический. И мы будем продолжать дальше. Вот умный город, эта история. Я фанат этой истории. Потому что я вижу, что мой 18-летний сын, он в этом уже живет. Он живет только электронными услугами. Мне это чуждо, противно. Не понимаю. Но я понимаю, что они так живут. Для них... Для вас, для нас это инструмент. Вот для нас вот э, электронные услуги инструмент там купить, заказать, скоммуницировать. А для них, для вас это среда обитания. Вы там живете. Это мы считаем, что это вот только в одну сторону. А там на самом деле все коммуникативно. Поэтому это неизбежно. Чем мы? Люди, которые есть люди, которые занимаются серфингом здесь. Есть? Нет. Ну хорошо. Представьте, вот волна. Вы на доске. Как выжить? Знаете, как выжить, да? Если волна обрушится, вам пиндык. Знаете, оседлать волну, на гребень вскочить, и она вас сама понесет. Ну, как парус, да? Не грести против ветра, а поставить парус. Косой парус может оплыть против ветра. Вот история с электронным голосованием, Олег, да? Это поставить парус. Ветер дует все равно. Вы, конечно, можете дуть против урагана, пожалуйста, кому хочется. Но ветер дует и снесет, если вы не поставите парус, и силу ветра не используете в ваших интересах. Поэтому я считаю, что... Вот я сделал первый проброс, сейчас я вернусь в Москву. Во вторник у нас идет в Москве обсуждение итогов электронного голосования, после чего я надеюсь, что меня поддержат уже структура, уже это не будет моя личная безответственная позиция, а это личная безответственная позиция у меня. Вот, и тогда я вернусь и уже буду конкретно разговаривать здесь, уже при поддержке Никифорова. Я сегодня, конечно, затрону этот вопрос Шаймию, потому что президент Шаймиев сейчас, он как бы не принимает решения, да? вот говорить об этом с президентом, это говорить с человеком, принимаемым ну, Менихановым. Это принимать решение уже, это, то есть, его ангажировать на принятие решений. Не надо, пусть думает, пусть собирает экспертов. Да? А вот говорить Шаймиевым, человеком просто авторитетным, но который не принимает решения, а который дает советы, мне кажется, в этом смысле важнее. Потому что если он скажет, это не годится, я буду думать, что же ему так, я не смог объяснить. Вот попробую. Вот как с вами поговорил, так и с ним буду говорить. Никаких новых слов. А, добрый день газета «Бизнес онлайн» Наталья Мы сегодня с вами встречаемся, Да, ну вот я тоже, извините, немножко тупая, да, потому что у меня тоже был вопрос про электронное голосование, но я такой вам вопрос хочу задать. Вот не считаете ли вы, что все-таки руководство, власть, абстрактное такое понятие, Татарстана не даст вам провести этот эксперимент, Поскольку, ну а как, то есть у нас камеры-то не везде разрешали ставить, то есть у нас ну, привыкли давать 70-80% за Единую Россию, а тут вы своим электронным голосованием. То есть, ну, Понятно. большие ответите, есть сомнения. Ответите, скажите, пожалуйста, у меня какие риски? Вот мое предложение. Какие у меня риски? Вы я, по-моему, объяснил. Вы я, по-моему, объяснил. Есть... Я, по-моему, объяснил, почему именно Татарстан. Мне там в администрации говорили, а давай на Сахалине. Я говорю, вы с дуба упали? Вы еще скажите на кораблях э, Тихоокеанского флота. Там, какой в этом смысл? На Сахалине даже интернет, извините меня, нестабильный. Какой в этом смысл? Значит, а, что касается руководства Татарстана, я за них не буду принимать решения. Я их буду убеждать. Я считаю, что я прав. Я считаю, что население Казани, я могу сказать про Казань, тоже смотрел слой, используя электронные услуги, она к этому готова. Оно к этому готово. 2% к этому готова, Как минимум. 2% не хуже, чем в Москве. Почему я так считаю? Потому что я оптимист. Я могу вам сказать, что когда я шел со своей идеей электронного голосования два года назад в Москву, меня не поддержал никто поначалу. Ни мэр, ни московское правительство. Не, не просто не поддержал, были против. Не в администрации. Это надо же федеральный закон принимать по эксперименту. Да? Федеральный закон через Думу проводить, президент должен подписать. Значит, э, но мне показалось, что она того стоит штука. Значит, э, Мне удалось убедить мэра, который нехотя это делал. Потому что вот система построена так, что нельзя... Не взломать, не вбросить. Вот ныне нельзя вот эта система, ее не взломать, не вбросить. И туда внутрь никого не пускают. А, вот невозможно. Оно едет автоматически. Я не могу вам объяснить систему блокчейна. Я сам не понимаю, что они там. Я до сих пор не знаю, как, почему свет горит. Это вот. Потому что щелкнул выключателем. Понимаете? Потому и горит. А, но я, мы просто сделали, видели, проверяли. Не взломать, не вбросить. Но это же нормально. Мы к этому идем. И а, если там руководство Тарсана по любым причинам скажет нам это не интересно найду другой субъект федерации но у меня нет никаких данных что это было воспринято негативно это обсуждается отлично я также обсуждал это в Москве я также перетягивал на свою сторону москвичей я встречался со всеми лидерами политических партий я встречался по этому поводу и дискутировал по этому поводу от Зюганова до Навального да? и они не поддержали как вы знаете они не поддержали. Ну и что? Ну, они, может быть, боятся и деньги доверять банкам. Ну и что? Ну пусть ходят с чековой книжкой, я не знаю. Да? Может, они боятся летать на самолетах, Ну пусть ходят пешком. Это неизбежно. И те, кто первые на это оседлают эту волну, те, те и пройдут, пройдут дальше. Пожалуйста, вам французы это вели, в прошлом году отменили, даже не довели до голосования. Ну правильно, а нам, а мы довели. А мы довели. И опять никто не доказал ни взлом, ни вброс. И все вот эти вот недоверенные, не доверять, вообще человеку свойственно не доверять. И руководителям свойственно не доверять. И президент, я знаю, долго колебался, прежде чем подписать закон. И мне пришлось использовать все мои лоббистские возможности, чтобы те люди, которые меня поддерживали в конечном итоге, президентам тоже объясняли, насколько это важно. Россия вообще, чтобы вы понимали, по экспорту, я скажу еще более широко, по экспорту, она не только газ и нефть, она может экспортировать IT-услуги. Но вы создаете продукт для публики, и все увидели, что вот это Россия делает, а мы не можем пока. Мы Люксембург, мы США, мы Франция, мы здесь впереди. Могут там на этом поломать ноги? Можно поломать ноги. Можно поломать ноги. Но это называется эксперимент. Если у вас и так 78, что бояться? -то? Что бояться? -то? И так 78, а вот вы замерите в этих двух процентах. Вы замерите в этих двух процентах. Это же градусник. Это градусник. Нельзя говорить, я больной или я здоровый, если вы не знаете, какая у вас температура. Просто нельзя. Спасибо. Время вопросов студентов. Пожалуйста, сперва вот вы, молодой человек, потом передайте а своему карьеру. Время. Студенты, не студенты у нас? Да, Я думаю, мы обычно делимся мальчики-девочки, а тут студенты, не студенты. Да, давайте. А, Алексей Алексеевич, а что, кто вам посылает? Что, подсматр... а. что вы Студент первого курса, Ренат Селехуддинов, да, Новый национальный медиа. Мне просто такой вопрос. Вы довольно-таки легендарный человек на своем радио, и... Мне почему хочется... только на своем РАЗе? Ну, не только на своем, Обидно, вообще, а? во всей России. И поэтому такой вопрос. Каково быть главным редактором одного из популярных радиостанций нашей столицы? Спасибо. Смотрите, почему столица? Вот я в Казань. Слушайте, слушайте, это давит, это давит, это накладывает определенные обязательства, это когда ты не подчинен сам себе. Вот я немного был замешан в украинском обмене пленных, как известно, и вот сидим мы тут в Перми перед полетом суда, и у меня звонит телефон. А я не беру трубку, потому что пранкеры часто звонят, да, и если незнакомый номер, я отдаю своей помощнице, она начинает ворковать, пытаясь выяснить, кто это специально. И вот звонок, я передаю ей трубку, она говорит, да, а вы не могли представиться? Да, Владимир Владимирович, сейчас соединю. Но это был другой Владимир Владимирович, понимаете? Но вообще, я подумал, так, сейчас опять на Украину, вам родная. Да? То есть, эта жизнь себе не принадлежит, грубо говоря, в каких-то вещах. Я, конечно, очень тщеславен, мне нравится, у меня станут на улице, делают селфи, здороваются, очень тщеславны, вот моя фигура тут стоит, это самое. Я сам себе там нравлюсь больше, чем вот так вот. Молодой, красивый, двухметровый. Вот. Но э, на самом деле это тяжелая работа. Ты всегда должен помнить, что в любую секунду, если что-то произошло, о, ты должен сорваться и делать. Вот история, я вижу там майку. Я Иван Голунов. Я не знал, кто такой Галунов. Всем понятно, что я был один из тех, кто его вытащил. Это, по-моему, очевидно. Я его не знал. Но в ту секунду, когда мои сотрудники... Я был вообще в другом городе, в Петербурге. Начали пасово подписывать письма в его защиту. А я не могу подписать письмо. Я не знаю, может он действительно наркоман. Откуда я знаю? Может у него действительно были наркотики? Я не могу свое имя, которое весит там, поставить под письмом, когда я в этом не уверен. И вдруг я понимаю, что 30 моих сотрудников в возрасте до 30 лет подписывают это письмо. У нас нет запрета на подпись солидарной с журналистами. Меня, не, меня даже спрашивать никто не будет, можно или нельзя. И я вдруг почувствовал, что вот это мое как бы... Нежелание, или, лучше сказать, безразличие в их глазах к судьбе неизвестного мне Ивана Голунова, начинает на меня давить. Будь я обычным сотрудником, да пошли в жопу. Понимаете? Ну, вы подписали, я не подписал, я подписал другое письмо, или третье, или четвертое. А когда ты главный редактор, ты понимаешь, что у тебя все чего-то там подписывают, о чем ты не имеешь понятия, это начинает давить. Поэтому я поехал разбираться. В полной уверенности, что поймали наркоман. Более того, у меня же мой сотрудник, Евгений Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга, который был рядом, который с этими наркоманами и наркоделиями борется. Он говорит, ну их всех надо, значит, у... крут, наркотики и такое. Да, он меня еще завел. А потом я уже ехал в Сапсане, он мне звонит в 6 утра. Говорит, Алексей Алексеевич, что-то там мутно как-то. Я посмотрел, что пишут, мне Ройзман говорит. Вы это сейчас, когда будете встречаться, вы там... Знаете что, спросите это, это и это. Я же не понимаю, да? Я там все записал, что спрашивать, там, начальник полиции, прокурор, да. То есть опять, я думаю, мной манипулируют. Хотят воспользоваться мной как главным редактором вот того самого легендарного радио. Приехал, задаю вопрос, и вижу, нет ответов. У людей нет ответов. Они сами думают, что он торгует наркотиком, но у них нет ответов в деле, в оперативном в деле нет. И вот за один день. Стало понятно, что дело мутное, потом суд переводит его на домашний арест, мы продолжаем этим заниматься, хотя это не моя работа, я главный редактор Эхо, почему я должен заниматься э, вытаскиванием э, журналиста другого издания по уголовному обвинению. В общем, моя, работа, моя работа публиковать все, вот я рассказывать истории, а не встречаться в закрытом режиме там, с правоохранителями и говорить, ребята, объясните, может вы и правы, только объясните мне, я же должен... Ну, так же, как я встречаюсь вот, по любой теме. Вы мне объясните, что у вас есть-то? Я же вижу, кейс пустой. Может, у вас там что-то под столом тогда станьте? Ты не понимаешь. Я говорю, так объясните, когда я не понимаю. Я потратил три дня полных, фу, моей жизни на то, что я не должен делать, если я вот нормальный. Вот вам, что такое главный редактор Эхо Москвы. Я никогда почти не подписываю коллективных писем. Потому что как только коллективное письмо, и там есть моя фамилия, я знаю, что люди, которым адресовано это письмо, так говорят, Иванов, Петров, Седов, Венедиктов, они знают, что я подписываю очень редко. Отнесем начальнику. Венедиктов просто так не подписывает. Это тяжелая история. Лучше быть легкомысленным и безответственным. Большая ответственность. Совсем не веселая работа. Я, может, сейчас бы ходил бы и ел бы чак-чак, чем с вами сидел. Ответственность. Надо отвечать на ваши Странный вопрос о том, что я легендарная личность в рамках одной маленькой радиостанции. Здравствуйте, меня зовут. Слышно? Да-да. Меня зовут Фефило Федор, первый курс магистратуры. Вопрос в продолжении вот, междунической темы. В соседней Удмуртии, откуда я родом, месяц назад был нашумевший случай, когда профессор удмурского языка Альберт Разин совершил акт самосожжения в поддержку, собственно, своего языка. Эхо Москвы было одним из немногих СМИ, которые эту историю освещали. За это вам спасибо, во-первых. А Во-вторых, ни одно удмуртское язычное издание за этот месяц толком не провело никакого расследования, и, в принципе, эта история скорее замалчивалась, чем освещалась. Вопрос следующий: почему многие межэтнические проблемы нынче принято решать путем замалчивания? Спасибо. А, ну, смотрите. Во-первых, я про это вы будете смеяться, я про эту историю ничего не знаю. Я свое радио не слушаю, оно мне глубоко противно. А, но ну, я действительно а, не слышу, но, мы, понимаете, это сейчас скажу страшная история. Такая рутинная, банальная работа. случилось, освечай. Это первое. А, я передам вашу благодарность своей информационной службе, потому что значит, они поняли важность этой истории. Вторая история. Этнические вопросы или межэтнические вопросы реально чрезвычайно тонкие. Реально, каждое неосторожное слово, я вам сейчас как бы объясняю, почему мы разучились освещать тонкие вещи. Мы разучились затрагивать этнические проблемы с уважением. У нас как только возникает в публичном поле этническая проблема, у нас либо ее замалчивают, либо относится к ней без уважения. С двух сторон, со всех сторон. А, вплоть до того, что, скажем, история вот с новым законом о языке, прошлогодняя, а, я даже с Путиным об этом говорил, и говорил, что это ошибка. Потому что, как бывший школьный учитель истории, я увидел в этом, может быть, ошибочно, президент считает, что я ошибаюсь, а, раздел школьников внутри класса. Вот взрослые разберутся, да? но при этом... Мы про это с ним говорили не публично, понимая, что каждое его слово, в первую очередь, может быть интерпретировано как угодно. А, значит, проблемы есть, они загнаны под ковер, и это неправильно. Но вторая часть проблемы, здесь я согласен с президентом Путиным, что э, иногда грубая позиция или там огрубленная позиция может привести к э, такому взрыву, ну не взрыву, но взрыву, вот как там самосажение в том числе. Значит, вот я говорил о Бурятии, там митинги, то все. Мы же из Москвы, и, наверное, отсюда мы не видим, что там, например, в добавлении к политическому столкновению, как мне объяснил президент Бурятии, возникло разделение, не возникло разделение, а проявилось разделение на восточных и западных Бурятах. Вы, пари, знаете, что там эти считают, что их обидят? Мы про это ничего не знаем, но там реально возник в том числе этнический, национальный э, протест или контрпротест внутри. И люди, которые в этом ничего не понимают, им очень легко про это рассказать. А почему одмурские э, СМИ там не занимаются расследованием? Можно задать вопрос, а что там расследовать? Вот э, расследовать акт самосожжения или расследовать проблему с языком? Значит, как только возникает проблема с языком, я вам скажу страшную историю. Когда мы запустили «Говорим по-татарски», меня в администрации президента некоторые мои друзья сказали, что ты работаешь на сепаратистов. Я говорю, каких сепаратистов? А где у нас сепаратисты? Ты работаешь там, это вот потому что на их выходит трехминутная программа, в день говорим по-татарски. Я говорю, вы больные вообще? А то, что у меня там часовая программа на украинском языке идет. Это я работаю, значит, на вражескую, эту самую, бандеровскую Украину. Я говорю, вы, вы вообще? Это такой испуг, потому что люди не знают как. Потому что в публичной плоскости, то, что я говорил в соцсетях, которые принесли изменения языка, да, грубого стало, вот мразь, вот это то, что вы спрашивали, да, она вызывает, скажем так, последствия страшнее, чем события. И мы не умеем это освещать. И я у себя проводил несколько таких лекций, семинаров у журналистов. Говорю, аккуратнее, аккуратнее, потому что вы должны почувствовать себя там, обиженным меньшинством или торжествующим большинством. Как, какое, там, нет вообще там нет правильных решений. Там, нет правильных, там есть правильный баланс, который не знает, как найти. Поэтому единственный рецепт с уважением ко всем сторонам. Слово уважение, я имею в виду интонационное и лингвистическое да, в публичной сфере, должно быть понимание каждой стороны в этих вопросах. Это не обязательно разделять точку зрения, но понимать, почему это происходит с этой стороны с этой стороны надо. И надо демонстрировать это понимание, даже когда его нет понимания. Потому что это у людей очень болезненно. Это знаете, все равно как ты идешь по больнице, сидит, лежит человек там с раной ноги, и ты его так похлопываешь по ровно тому месту, где порез. Ты ничего не хотел, ты хотел ободрить, а ты его именно по больному месту. Очень аккуратно. Известия Татарстана Айас Хасанов. Насколько часто и сильно на вас хотят повлиять или наказать за суровую правду? Там, на ковер вызывают? Да, на ковер вызывают, автомобильная катастрофа или что-то еще. И насколько... Как вы определяете границу дозволенного? Вы ведь в ответе и в том числе и за гостей, которые у вас в студии, и что они скажут и ляпнут, тоже не совсем. Ну, повлиять хотят каждый день, это понятно, а что здесь такое странного, да? Люди понимают, что Эхо Москвы, это хоть и не самое большое радио, но это брендированный источник, Уважа уважительный и, самое главное, нас слушают люди, принимающие решения, не услышат, так в дайджес положат распечатку. Поэтому люди влияют, безусловно, пытаются влиять. Вы думаете, вот со мной там, я не знаю, президент встречается, потому что я такой красавчик, что ли? Вот ну, что-то я сомневаюсь. Не-не. Мягкий разговор, опять же, с президентом Минихановым же. Очевидно, что он, как бы излагая мне свою, как бы, свое представление, он вот, меня вербовал или влиял. Это его работа, и так любой. Поэтому это часть работы, и я понимаю пределы этого. А, ну, угроз практически сейчас нет, бывало. Там, знаете, надо иметь не только замечательных друзей, но и надо мерить с замечательными врагами. Да? У меня такие люди были, с доносами к президенту ходили, я до сих пор по Москве передвигаюсь в сопровождении, потому что мои эти самые доброжелатели, не очень доброжелатель, скажем так, но это профессиональный риск, я могу там, я уже все, я пенсионер, кстати, у меня есть пенсионное удостоверение. я могу уже спокойно уйти и жить на покое, да? поэтому я, я всегда говорю, что пристали к бедному пенсионеру, вот, но а, это профессиональный риск, да, есть такая история, безусловно, она, ну как, бывает. Пределы дозволенного. Что очень важно в пределах дозволенного, это то, что в редакционной политике все вот эти ограничения должны быть журналистам объявлены мною заранее. Да? Сейчас объясню, что значит. Ну, например, у нас существует такой, такое понятие запрета, когда мы, мы публикуем разные расследования, какие делает там, кто бы там их ни делал, газета "Собеседник", ФБК, там "Коммерсант", мы их просто с их согласия публикуем все. Но когда речь касается детей, известных людей, да, у нас наступают ограничения, если эти дети сами не являются субъектами, ну, взрослыми. Но вот у нас была история с New Times, там Женя Альбат создавала, она сделала расследование по а, а, женщине, которую все считают дочерью президента Путина, Катерина Тихоновой. А, значит, расследование в журнале с фотографиями, все, мы, конечно, его опубликовали, но моим приказом мы изъяли фотографию подъезда его, ее дома. Да? То есть мы вот взяли, а вот это изъяли. И когда Женя меня устроила скандал, что я цензурирую, ее расследование сказал, секундочку, вот твой маленький журналчик и мое большое эхо, мы взяли полностью ваше расследование, сказали, что это вы сделали. Но поскольку я сам знаю, как Ко мне в подъезд приходили люди, да, которые там угрожали моему сыну. Я просто изъял фотографию этого подъезда. Что она добавляет к твоему расследованию? Что вот фотография именно этого подъезда, где живет эта женщина. Да? Вот это мы перейти не можем. Несовершеннолетние дети, то же самое. Если, конечно, твой ребенок там занимается бизнесом, ну, да? поэтому ни про детей Навального, ни про детей Путина, если они, или внуков, скажем, Путина, мы публиковать не будем. Вот вам красная линия. И неважно, Навальный это или Путин. То есть не будем и все. А, у нас есть э, история, мы обсуждали ее три дня, возвращаясь к вашему вопросу, а, три дня тому назад наши гости, а, то, у них же язык тоже меняется из-за этого всего. Это же на всех касается. Они тоже стали в эфирах употреблять там слово гнусь, мразь, ну вот такие, да. А, причем конкретным людям просто известная гнусь там такой-то политик. Что делаем? Я говорю, это просто не наш язык, но это гости. Значит, журналистам просто запрещено и все. Запретил и все. Да? До свидания. А, не будете соблюдать приказ главного редактора, но ну, ищите другого главного редактора или другую редакцию. Ну, а что касается гостей, значит, ну, мы не несем за них ответственности, тем не менее. А, юридически, если это в прямом эфире, это... Да? Но я говорю, вы должны реагировать. Как реагировать? Вот приходит там гость и говорит, это гнусь... Ну, Хорошо, негодяй это оскорбление? Нет, огнусь. А как а список? А список... Отдайте а нам список, да? Я же не, я, же, я говорю, я вам не Роскомнадзор. Вот есть четыре матерных корня, да? Роскомнадзор мы же запросили, какие слова нельзя употреблять. Нам прислали четыре матерных корня, они там сейчас во всей медиа. Я, мы пишем запрос, а слово ⁇ мудак ⁇ можно? Мы получаем ответ на бланке Роскомнадзора за подписью главы Роскомнадзора, слово ⁇ мудак ⁇ можно. <смех> значит, после этого после этого это слово... но, а как главному редактору объяснить, что вот это оскорбление, это не оскорбление а, я говорю когда так происходит, вы гостя спрашиваете а почему вы так считаете ну пусть мотивирует, но мы на такой ход нашли другого хода нет потому что язык проникающий из соцсетей в обычную жизнь это, с этим ничего не поделаешь значит твоя реакция как профессионального журналиста да, а, скорректировать Восприятие, попросив уточнить, вы его называете Гнусью почему, а кто у нас еще понимаете, да, поговорим о слове гнусь. ну, например, почему говорят там, этот подлец, там, я не знаю, кто там, не знаю, этот подлец Жириновский, да, нельзя, любишь ты Жириновского, И этот подлец Трамп, это оскорбление или это кодификация? ну, расскажи о подлом поступке, который сделал Трамп, да, это можно, а про «гнусь» нельзя, а про поступок, ну объясни, что ты считаешь гнусным поступком. Объясните. И вот мы вот из таких вещей, вот понимаете, да, да, это утяжеляет программу, но делает радио более профессиональным. И я, это было три, недели, три, три дня тому назад, совещание. Возникает новое явление, его надо разбирать. Ну а что касается упреков, вы же знаете, что эхо Москвы, и этим мы гордимся, а, только единственная медиа, которая президент три раза публично при всех критиковал. То есть нас он замечает. Все остальные могут быть незамеченными. Вот. И э, два раза я с ними согласился публично, один раз согласился, что это наш косяк. Так бывает, ничего страшного. Послушайте, если мы можем критиковать президента за его работу, слушателя нашего, значит наш слушатель имеет право нас критиковать. И вопрос справедливости и критики обсуждаем в прямом... Если он публично, мы тоже публично. Э, ничего не сделаешь, да? потому что мы в публичном поле, и нам важно... Что наши слушатели, Путин ли это, вы ли это, да, понимали нашу позицию. Понимали нашу позицию. Вот с ней не соглашаться, но вы должны ее понимать. Это сложное, поверьте мне, для главного редактора, вот отвечая молодому человеку, тому, который сказал Ренату, да, это очень сложная работа. Вы думаете, главный редактор человек, который сидит, собирает там подарки, там, выступает, там, как Павлин, перед вами. Не-не, вот я сегодня я выйду. И начну, и пока я буду, будем ехать, значит, к Шаймиеву, я открою телефон, посмотрю, что у меня на эхо, посмотрю жалобы, которые ко мне приходят на почту, дам распоряжение проверить эти жалобы, потому что очень много жалоб идет, ну, недослышали, это называется, да. Там, мне сегодня... У меня утро началось замечательно, я просыпаюсь в 6 утра. Первое письмо от Дмитрия Олеговича Рогозина. Леша, там Невзоров у тебя совсем сошел с ума? Что он меня каждый раз цепляет? Ну, я не знаю, что Невзоров его цепляет, потому что я здесь, а Невзоров в Питере. Прошла программа, я ее не слышал, не видел. Я начинаю смотреть. Там действительно Невзоров его пнул, там сказал, типа, что вот на Марсе будет ходить в железных лаптях. Единственная фраза. За дело. Я пишу, Дим, ну ты ответь, скажи, что ты подаришь ему лапти. Нет, я с ним шутить не буду. Понимаете, чем я занимаюсь? Вместо того, чтобы запускать ракеты в расход. Нет, и я, поним... и я, Дмитрий Олегович, я его понимаю. И так его все клюют, а ему, видимо, запретили публично отвечать. Я так думаю, потому что он обычно лезет. Ну, ну вот так, ну и что? Ну, ну вот конкретный случай сегодня утром испортили мне завтрак, я сырники не доел. Потому что мне нужно было набирать и ехать сюда. Вот, вот двумя пальцами набирал, а, значит, Причем Александр Глебович Невзоров не будет никакого там. Указания, замечания, усмешечки и так далее. Потому что я считаю, что журналист, да, вот если у него есть там красивая э, такая история, я знаю, что я получу сегодня. Люб, дай мне на секунду мой мобильный. Мне сегодня Александр Глебович Небзоров не, не, не про это спасибо, дорогие, не про это сказал. Сейчас я вам скажу, что он сказал на самом деле. Я, вот это мне сегодня прилетит точно, но что с этим делать я не знаю. Сейчас я вам прочитаю. Вот он сегодня сказал, вчера вечером сказал. Вот интересно, говорит Невзоров, если Путин решится открыть в инстаграме страничку, я уже напрягся, как начал читать. А натолкнул меня опять же Рогозин, потому что я искал его, а попал на Путина. Так бывает. Так, как будет выглядеть после этой истории профиль Путина и что будет написано в его статусе? Дальше Невзоров предполагает. Вероятно, можно предположить, цитата, Любые работы с коленями. Ставлю, поднимаю, испепеляю, перебиваю. Добрый мальчик Вова. Империи под ключ. Как угодно. Дорого. Получу сегодня. Приветик. Да, Алексей Алексеевич, здравствуйте. Меня зовут Данил Сафаров. Uh, вот про Путина вы как раз uh, начали... Я задавать. ничего не говорил, это не взорв. Uh, да, да, да. Uh, uh, uh, я несколько... тут был, у меня алиби. У меня алиби. Uh, несколько дней назад Путин uh, показал пример, uh, рассказал о примере, как делаются новости. Да, uh, на примере моста uh, знакомый его знакомого, работает главным редактором, возможно, даже это вы. Uh, и когда пригласили их на открытие моста, uh, редактор сказал, если бы мост развалился, мы бы приехали. А открытие моста для нас не новость. Ну так устроены, да, медиа, то что бочка меда это не новость, а ложка дегтя, дегтя всегда новость. И журналисты всегда обвиняют то, что они стремятся показать только негативные стороны жизни. Как соблюсти вот этот вот баланс? И исходя из этого вопрос к вам как раз на эту тему вас немножко потроллили на канале ТНТ в Comedy Club. как раз на ту тему, что вы всегда показываете и ищете только негативные стороны жизни. Какая была ваша реакция? Но моя реакция очень простая, известна. Я велел этот ролик, нарушая авторские права ТНТ, разместить на сайте Эхо Москвы. Вот моя реакция. Они, наверное, хотели другого, но получили там уже там, 4,5 миллиона просмотров. Ну, это слава пришла. Как говорит один мой приятель, если тебе отбивки для твоих программ пишет Шнур, если у тебя интервью берет Дуть, если тебя показывают в Comedy Club, жизнь удалась. Ну вот жизнь удалась. Да, поэтому здесь я, я сторонник, это карикатуры, я сторонник, карикатуры это вид искусства. Ну вот, заметили, слава тебе Богу, сколько главных редакторов они не заметили. Сколько главных редакторов кусают локти, что я их не зажжу. Так что здесь все нормально. А, новости. Ну я не буду вам подтверждать или опровергать, что это меня имел в виду Владимир Владимирович. Но близко к тексту. А, вы знаете, на самом деле... По большому счету, не бывает хороших и плохих новостей. Вот когда мы говорим какую-то новость, каждый человек ее применяет. Ну, самые потребляемые новости, условно говоря, погода. Вот новость. В Якутске страшные морозы. Минус 42 градуса. Это хорошая новость или плохая? обычная Нейтральная. А? Нейтральная. нет неправда это хорошая новость для школьников они не пойдут в школу понимаете для этой части аудитории да эта новость хорошая а для тех кто хотел улететь из якутска она плохая потому что аэропорт закрылся вот и все вот на нейтральной новости я вам показал хорошая и плохая если бы мост развалился да собственно разговор то был шире это хорошая новость для украинцев, которые считают, что мост построен незаконно. Это хорошая новость, извините, для строителей, которые получат новые субсидии на новый мост. Так, ну так, давайте так скажем. И плохая новость для тех, кто хотел по этому мосту ехать. Поэтому на самом деле в таком более широком разговоре мы же не знаем, как наши новости потребляют. Вот новость, условно говоря. Ха, ну хорошо. А, там, бушует ураган это хорошая новость или плохая там, в каком-то городе для жителей города, наверное, плохая а, для тех людей которые не хотели поехать там, школьники должны были ехать туда с экскурсии там бушует ураган, отменили экскурсию опять свободно. хорошая засуха, в смысле жара хорошая новость или плохая для гуляющих людей хорошая купаться в фонтанах для сельского хозяйства плохая я, конечно, упрощаю, но принцип подход к новостям, хорошая новость или плохая, определяет потребитель этой новости, а не производитель этой новости. А производитель должен просто об, облекать ее в яркую одежду. Там, условно говоря, там какие-нибудь новости, знаете, там надой молока на одну корову выросли на 20%, это вообще не новость. Но даже если это новость, то, о, хорошая новость, нет, молоко невозможно столько хранить, нет хранилища. плохая новость, цены на молоко упадут, для тех кто продает молоко, Плохо, вот у нас в России в прошлом году был замечательный урожай так сельхозпроизводители жаловались упали закупочные цены на зерно для них это плохая новость что хороший урожай вот же в чем дело, понимаете да? и в этом конечно Владимир Владимирович лукавит он прекрасно понимает это все но ему надо было вставить шпильку, ну ну хорошо, подумаешь, еще одна шпилька, ну плюс один, что называется. Ну честно. Я же сказал, я не опровергаю, не подираю. Но я разделяю точку зрения того неизвестного нам главного редактора, у которого друг в друзьях Путина, который вот это сделал. Я разделяю его точку зрения. А я отвечаю, я разделяю точку зрения того неизвестного вам и мне главного редактора, неизвестного друга, неизвестному Путину. Вот так, я могу короче говорить просто. Камила Закирова, первый курс магистратуры. Вопрос такой по поводу отношения, статуса журналиста в обществе. То есть в моем личном понимании сегодня журналист в некотором роде как бесплатный перщик воспринимается многими профессионалами других областей. То есть приглашать на пресс-конференции, приглашать на пресс-подходы и так далее, это с удовольствием, чтобы показать, какие мы классные. А потом, когда начинаются критические вопросы, вот буквально летом распространилось видео, когда федеральный канал представителя местной чинуши просто взял и физически выгнал, вытащил, выпинул, можно сказать, из кабинета двоякое отношение получается? Вот, хотела спросить, что вы об этом думаете? Ну, такое же двоякое отношение, такое же к врачам. Вылечил, спасибо, не вылечил, убийца. Ну, слушайте, какая разница? В обществе к журналистам разные отношения. Мне кажется, что вообще, если честно, мне вообще кажется, обобщать нельзя. Есть журналисты, к которым относятся с уважением, есть журналисты, к которым относятся с презрением. И наоборот, есть люди, которые... К одним журналистам относятся с уважением и презрением, и наоборот. Ну вот, если бы я еще заморачивался, как ко мне относятся люди, я бы вообще не смог работать. Потому что в любом случае журналист вводит в зону некомфорта свою информацию. Я не скажу, не, вот, отвечая на предыдущий вопрос, коллеги, да, когда мы сообщаем новость, что такое новость? Новость – это изменения. Да? Люди не хотят изменений. Ну, они не хотят изменений. Ну вот это нормальное желание человека сохраняться в комфорте, даже в неприятном. И журналист ему сообщает, вы знаете, там повысили тарифы. Я же не журналист повысил, но он плохой гонец. Или он говорит там, вы знаете, вот пример совсем хороший. Когда а, началась война а, с Украиной, я буду говорить как а, Лукашенко, но ну, мы же тут люди не лицемерные. Мы же не луцемерные люди, мы же понимаем, что это конфликт России и Украины. Мы же тут информированные, не лицемерные люди. Я там помню, вчера говорил, после чего Песков сказал, это неправильно, это неправильно. но вот я выбираю Лукашенко в этом смысле. Так вот. Uh, uh, нас, мы потеряли где-то порядка 10% слушателей в Москве. Uh, и когда я там обсуждал эту проблему с коллегами американцами из NBC, National Public Radio, они сказали, о, Алексей, когда началась война с Ираком, мы тоже потеряли 10%. Кто ушел? Не те, кто был сторонником войны, да? а те люди, которым было неприятно слышать, что их страна ведет несправедливую войну. Ушли тонкие люди. Да? Ну что теперь делать? Не работать? Они вернулись сейчас. Мы сейчас вернули, мы вернулись до украинской теме. У нас сейчас в Москве миллион в день слушателей. Мы вернулись к этому миллиону. Но я потерял часть аудитории. Люди приходят, у вас там, значит, пропутинский там не знаю кто. Вы приглашаете там Маркова, да? Мы не будем слушать эхо. Вообще И детских передач, не, вообще эхо, бойкот. Ну, что я могу сделать? Или у вас там антипутинский Шандорович, мы не будем слушать эхо. Что я могу сделать? Да? ну не слушайте их. у меня ответ такой, вот 54 радиостанции, ну до свидания. Что, что я могу сделать? Поэтому их отношение, оно, конечно, влияет на меня, безусловно, но выбор все равно за мной, я умею сопротивляться влиянию, и я не заморачиваюсь, то есть я заморачиваюсь, но в моих решениях и в моем поведении, вот я вам сказал про «я тупой», да, он мог испугаться и сесть, я учу их не пугаться. Ну, приблизительно так, не обращайте на это внимания. Вот если вы знаете, что вы делаете для них, для них, кто вас не любит, общественное благо создаете, ну и продолжайте делать. Все. Добрый день, меня зовут Павел, я учусь на третьем курсе на журналистике. Смотрите, у меня вопрос касательно теории поколений немного из социальных лифтов. Сейчас в информационном поле, постоянно везде, и в деловых СМИ, и в общественно-политических, появляется информация про поколение Z, про то, как с ними работать и так далее. Хотя, на самом деле, никто еще не знает, как с нами работать, потому что мы только становимся платежеспособными. Вот. И нам предвещает не самое оптимистичное будущее. Нам... Мы все умрем, я знаю. Да, да. Говорят то, что нас Может быть. бедность, безработица и так далее. Ну, и мы сейчас уже видим, кстати, в России то, что социальные лифты не работают. Вот. И вопрос к вам первое. Это... Как журналисты, какую деятельность могут осуществлять журналисты, чтобы заставить власть, если она не видит еще того, что социальные лифты не работают? Увидеть эту проблему? Это во-первых. А во-вторых, ну вот у вас, у самого сына ему 18 лет, он тоже как бы входит в эти временные рамки. Как вы его воспитываете? Какие советы ему даете? На что настраиваете? Спасибо. Ну, журналистика, первый вопрос. Журналистика, это все очень просто. Вы должны описывать проблемы, вы не можете дать ответы. Но поскольку вы знаете, что вас там читают, слушают, видят там, люди, принимающие решения, вы говорите, есть проблема. Вот мы ее вам описываем. Вы можете от нее отмахнуться, но она есть. И долбить. Ничего больше журналисты делать не могут. Своей работы, показывать проблемы. И отсутствие решений, которые сейчас здесь. Это банальный ответ, но поверьте мне, он самый эффективный. Что касается моего сына, ну, я могу сказать только одно. Я представляю, что он должен быть самостоятельным. Он не должен говорить, это вы меня заставили, это вы меня втолкнули. Он сидит в своих компьютерах, в своих гаджетах, и там ведет самостоятельную жизнь. Значит, веди самостоятельную жизнь не только в онлайне, но и в офлайне. Да? принимай решение будь ответственным а, у него дополнительный груз его тоже зовут алексей венедиктов это дополнительный груз и мы даже обсуждали с ним вопрос говорит, может мне мамину фамилию взять да потому что когда его останавливают гаишники О, попался да? алексей венедиктов, сейчас мы тебя папе привет да? а, я говорю это твой выбор Моя точка зрения такая, но выбор будет твой, я не обижусь ни на какой твой выбор. Значит, я его воспитываю, как будто он один на необитаемом острове. Я ему говорю, вот советов не дают, ты спросил мнение, я его высказал, поддержу любое твое решение, но выбор твой. Потому что когда-то ты останешься один. И не будет рядом папочки, да, который сможет тебя прикрыть. И там, с 12 лет он принимает самые дурацкие решения которые я только знаю, но это его решение, и я их поддерживаю всех, даже самые дурацкие, да, потому что он несет ответственность за свои решения, не передо мной, а перед там, друзьями, там, учителями когда-то, сейчас там, перед сокурсниками, перед гаишниками, да? вот и все. Другого хода нет, люди должны уметь самостоятельно делать выводы, я всегда говорю, у нас нет никаких решений на радио, не должно быть никаких рецептов, вообще не должно быть. Мы ничего не знаем, мы дилетанты, но мы говорим, есть проблема, давайте мы вам ее опишем. Это как с хорошими и плохими последствиями новостей. Есть новость, а хорошая она или плохая, это вы решаете. Это не мы решаем. И когда мне говорят, давай сделаем передачу хорошие новости, я говорю, ну попробуйте хоть один выпуск делать. Обязательно позвонит кому нибудь дяде Вася и скажет, а меня из-за этого, меня вот это, я в больницу попал. Ну, давайте попробуем. Поставили новый светофор, я из-за этого опоздал на работу. Стоял, 10 минут не переключали. Все. Вот есть проблема, решение за вами. Заслушайте. Дальше давайте. Алексей Алексеевич, здравствуйте, Ирина Егорова, интернет-портал «Казанферст». Такой к вам Вопрос один известный нам политик сказал о том, что Казань завалили федеральными деньгами. Как вы считаете, завалена ли Казань деньгами? И второй вопрос, если позволите. Вчера вы разговаривали с Сельсуром Медшином по поводу в том числе транспортной инфраструктуры и велодорожек. Он сказал, что легче запретить. Как вы считаете, готова ли страна в целом к переходу на велосипеды? Если да, то что для этого требуется? Я не понимаю. Второй вопрос. Что такое страна? Я вот не умею кататься на велосипеде. Россия в целом? Нет, вот я часть России, я не умею кататься на велосипеде. Поэтому мне тьфу на вашей велодорожке, Понимаете? И вообще они отнимают там либо пешеходную, либо эту часть. Слушайте, это то же самое. Россия страна, город, неважно. Стоит из очень разных людей. И вопрос совсем не в том, готова ли Россия или не Россия. Вопрос, как к этому прийти, чтобы это было компромиссное решение. Чтобы были минимально ущемлены интересы э, автовладельцев и пешеходов. Минимально. Для этого, условно говоря, должны собираться вот эти будущие велосипедисты, автовладельцы, пешеходы этой улицы. Дальше математика должна, как это передвигается, создает ли это пробки. Дальше специалисты по безопасности. Это история компромисса. И там гораздо важнее, умеет ли эта улица, этот город, эта страна найти компромисс. Вот где лежит. Корень вопроса, а не в том, там готова ли страна. Значит, если действительно, как говорит Ильсур Медшин в Казани, я же не знаю, он мне цифру не назвал велосипедистов больше, чем автомобилей, велосипедов больше, чем автомобилей да, он наизусть не помнил, да, значит, это, значит, возникла проблема. Значит, эта проблема технологическая, ее надо решать, и город с ней должен согласиться или не согласиться. Значит, надо предлагать разные решения с участием этих людей. Эльсур, по-моему, это понимает. Ну так, я, я понял, что он так понимает, поэтому он не торопится с кардинальным решением. Что касается федеральных... я бы мечтал бы, чтобы меня завалили федеральными деньгами. Жадные суки ничего не дают. Ну, жадные. Если они вам дают, я могу только завидовать. Но я действительно проблему не знаю. Я не... Для этого надо здесь жить и понимать. Федеральные деньги на что? Вот на что. Вот когда-то была э, универсиада, да, до сих пор эти федеральные деньги у вас работают. До сих пор. Это же вопрос не в том, что они федеральные, а в том, что они вложены в инфраструктуру, которая до сих пор работает и создает прибавочную стоимость, создает там славу, тщеславие, там, я не знаю чего. Значит, они были правильно э, применены. И в этом смысле слово заливает, да. Зачем нужны эти стадионы? Все по телевизору давайте смотреть марш там Валенсия Барселона откуда? Зачем стадионы вообще нужны? Давайте там паркинг сделаем для велосипедов, например. Я вас уверяю, всегда найдется 10 сумасшедших, которые будут за паркинг для велосипедов вместо стадионов. Точно. Это тоже вопрос компромисса. Денис Колос, как я буду журка. короче отвечать. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, вы в своей вступительной речи сказали, что набираете раз в год или два раза в год одного из журналистов молодых. Чего не хватает современным выпускникам журфака, каких знаний, в каком направлении? И что бы вы преподавали на журфаке, если бы вас пригласил преподавать э, Ильшат Гафуров? Смотрите, я не уверен, что вообще необходим журфак. Вообще. Имея в виду программу. Смотрите, когда ко мне приходит журналист, я вообще не знаю, что, что он заканчивал. Заканчивал он вообще чего-то. Мой первый заместитель информации, лучший информационник страны, Володя Фламеев, заканчивал кулинарный техникум. Все остальное он научился на работе. Значит, что нужно знать для журналиста, это точно, как менялась журналистская этика с веками. Что было нельзя, теперь можно. Что было можно, теперь нельзя. Все уже забыли, что Пушкин тоже был журналистом. Да, и Белинский был журналист, и Писарев был журналист. это другая этика. Вот это знание ставит тебе рамки. Все остальное, широкое гуманитарное образование, если раньше я принимал людей с двумя языками иностранными, сейчас я уже спрашиваю, если три уже хорошо, два уже это банально. Да, у меня сидит человек там с китайским языком, мало ли что произойдет, да? сидят с корейским языком, это важно. Ну и знание компьютера, социальные сети. Я скажу вам по секрету, что я, безусловно, изучаю социальные сети кандидатов, что он там пишет. Безусловно. Это влияет на мое решение, а никак не образование. Да. Руслан Давлетшин, интернет-портал «Казанский репортер», а также магистратура ЖОРФА ККФУ. Mm -hmm. Вопрос, вопросы вот какие. По Москве в сентябре, в августе и в конце июля прокатилась волна протестных акций они были самыми масштабными со времен Болотных, как я понимаю. Ну, по крайней мере, я так считал. Но вы правы, По да. численности. Да. Вот. Будет ли экспорт этого протеста, будет ли протестный потенциал нарастать, и будет ли его экспорт в регионы в таком масштабе, в котором, он происходит... в котором эти протесты происходят в Москве? И второй вопрос. Что изменится, когда в России сменится президент? А Он не сменится. Это когда, фантазии ваши какие-то. Хорошо. Как, как, Когда-нибудь же он сменится? Нет. Плохо. Смотрите, по первому вопросу. Это связано не только с Россией, это связано, на мой взгляд, да, это мой взгляд, это связано как раз вот с изменением социального поведения, которое начались с арабской весны, когда возникают отдельные комьюнити в онлайне. И в момент острого кризиса они переносятся в офлайн. Понимаете, да? Мы видим совершенно непонятное, пока недоученное, недоизаученное желтые жилеты во Франции, которые выводят тысячи людей, но на выборах они набрали меньше двух процентов, да? То есть вот эти протесты не перерастают в политическую выборную историю. Я имею в виду желтые жилеты. Тремя списками пошли, набрали 2%, а при этом выводили сотни тысяч, сейчас меньше. И уже без всякого. Конкретного требования. Поэтому я думаю, что улица становится частью политического процесса а, вообще в мире. Смотрите там на марше против Трампа в Америке. Странные, странные марши, там женщин, детей. Они странные, но улица становится очень важным элементом, где встречаются люди из офлайна. Они находят себя там в защиту кошечек. Улица в защиту кошечек. Потому что они договариваются там, они там общаются, они там живут, и в какой-то момент они понимают, что это недостаточно, чтобы защитить там кошечек. Или свободу, говорю я серьезно, и они выходят на улицу. Поэтому это не экспорт из Москвы, я думаю, что это новый язык политики вообще, вот уличные манифестации которые могут быть э, с насилием или без насилия, это новый язык, новый язык политики. Это не повтор там, майской демонстрации 1886 года. Еще у этих протестов нет лидера, я Абсолютно так это Вот это и есть новая история. В интернете нет лидеров. В этих комьюнити нет лидеров. То есть даже тот человек, который ведет там какой-нибудь блок, он не может вести улицу. Совершенно верно. Это атомизированный, который, вот знаете, это магнит, да, пыль. Это железная пыль, рассеяна в интернете. Потом магнит, события, не человека, события. Магнит. Была история на уличном протесте, но это, правда, был прошлый год, когда был молодежный протест в Москве, и со мной встретились некоторые люди из Росгвардии, и говорили, что, как, чего. Я говорю, ребята, вообще обратили внимание что молодежь даже не заметила, что не пришел Навальный. Навального взяли на входе. Вот они там ходили по Тверску, они даже не заметили, что нет. говорю, И вообще лозунги слышали? Они говорят, ну слышали. Я говорю, что они кричали, помните, товарищи генералы? Товарищ генерал говорит, они кричали, Путин вор. Я говорю, правильно они кричали. А скажите мне, пожалуйста, а что им отвечала вторая часть толпы? Правильно, в смысле лозунг, правильно, такой был. Они говорят, а мы не помним, они кричали "Дамблдор". Чего? Я говорю, вот, Путин вор, Дамблдор, Путин вор, Гриффиндор. Они так кричали, это реально, это есть на пленках. Я говорю, вы понимаете, да, это друг, другая система протеста. А, ну, пошли думать. Я говорю, не думать надо, а читать Гарри Поттера. Думать они пошли. Добрый день, Шакиров Руслан, первый курс международной журналистики. Будет ли будет ли цензура душить нынешние СМИ? Ну и в целом, ваши прогнозы? свободе слова в следующие пять лет. Ну, а как же, конечно, будет душить? А зачем же она нужна, чтобы не душить только? Если она существует, она должна душить. Иначе зачем она существует? Цензура вообще-то в России запрещена. Я считаю, что для России гораздо большей угрозой является самоцензура. Когда внутри редакции перепуганные в усмерть главные редактора, а иногда и сами журналисты сами себя душат. Вот это самоограничение гораздо страшнее, оно будет нарастать. Но с другой стороны будут развиваться соцсети. Ты не можешь это сказать на своем канале, ты выходишь и несешь это в своем аккаунте. И у тебя в аккаунте людей больше, чем тебя слушают на твоем канале. Так тоже может быть. Анна Глазунова, корреспондент телеканала Универ-ТВ. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, в рамках встречи с Митимиром Шаймиевым, какие главные темы будут обсуждаться? Будут ли затрагиваться вопросы национальных языков и полилингвальных школ? И знаете ли вы о том, что у нас в КФУ готовят тоже учителей по этому направлению? Вообще, насколько вы считаете перспективным? Спасибо. Я не понял, по какому направлению? Полилингвальных школ. А полингвальных. А, значит, о чем Спасибо. я буду говорить с... Ментимиром Шаймиевым я говорить не буду. Я собираюсь затронуть тему, но я знаю его отношение к языковой проблеме, чем мне с ним про это говорить. Я его знаю. В чем будем тратить время на то, что мы понимаем оба. Я считаю, что билингва или полингва это счастье. Вообще счастье. Да? Вопрос, как это имплантировать, и согласны ли родители? В этом смысле я только могу приветствовать а с Шавери, почему мы будем говорить свободно, ровно потому, что мы не анонсируем темы. Любые темы президент затронет, я на любые готов ответить, как и здесь. Здравствуйте, Алексей Алексеевич, студент первого курса Илья Андреев. Что вас увлекает в жизни, кроме политики? Меня политика не вовлекает совсем. Не увлекает. Чего вы решили, что она меня увлекает? Ну как, что там? Красивые женщины, хорошее бухло, возможность путешествовать, масса людей, с которыми я познакомился благодаря своей работе. Вот я, как я могу, если бы я не работал журналистом долго, как бы я мог с таким человеком, как Шамиев, разговаривать, да? Для меня это интересно. Ты живешь ради интереса. Но к чего увлекает. Деньги очень люблю. Смотреть на них. И вот здесь, вот, если позволите, где наш разговор может уйти уже в обсуждение хорошего бухла, Нет. что есть красивые женщины, я предлагаю его приостановить. Почему приостановить? Потому что я все-таки очень надеюсь, что вы и дальше будете у нас в гостях, да, и будете принимать наше приглашение в дальнейшем продолжить вот тот разговор, который сегодня вот на таком прекрасном совершенно, да, тематическом взлете я прошу приостановить. Ну да, поблагодарить Гриффиндор, вас, я понимаю. Поблагодарить вас и пожелать всем нам дальнейшего плотного, в том числе и творческого, вы заметили, что вот многие уже присматриваются, как вам попасть, в том числе и творческого сотрудничества. Я Спасибо. очень плохой руководитель, ребят. Я очень жестокий, диктаторский. У меня сейчас в среднем Эхо Москвы должно журналисту в среднем 18 недель отпуска. Это значит, что я в среднем каждого журналиста 4 года не отпускал в отпуск. Ну, как, как какой отпуск? Вы с ума сошли? Тут митинги, потом тут выборы, потом тут тарифы. Какой вот вы что, сдурели? Так что имейте в виду, прежде чем подумать, личной жизни не будет, я вам обещаю. А с трудовой инспекцией Спасибо. мы договоримся, товарищи. Спасибо.